Итак, здравствуйте, дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске я бы хотел рассказать вам про один сайт, Очень замечательный, называется он Souls Public». Как вы видите, здесь 909 тысяч, практически 1 миллион пользователей. Ну и все, что вы здесь можете делать, я вам сейчас расскажу все в подробностях. Для этого вам необходимо будет пройти регистрацию, то ваш логин сделать, e-mail, пароль повторить. И все, вот вы прошли регистрацию. Начинаете вход в свой аккаунт. Проходите простую капчу. Все, вы у себя в аккаунте. Получается, чем вы здесь можете заниматься? Вы можете зарабатывать деньги, просматривая серфинг. Здесь вот есть как автоматический, так и не автоматический серфинг. Это просмотр сайтов. Письма. То же самое вот. Нажимаете, и здесь кто-то свои проекты вам показывает, рекламирует. Вы за это получаете деньги. Можете делать посещение, То же самое проходите на проекты. Это может быть сайт или еще что-то. За это вам платят деньги. И, наконец, самое дорогое и самое такое интересное занятие ⁇ это выполнение самих заданий. Здесь получается много заданий. Сейчас я его в конце покажу. 285 страниц по заданиям здесь разнообразной стоимости. Вот мы можем, например, выпечатать задание. Вот там 50 рублей искать. Вот они простые задания. Можем все дороже поставить. Но ну, я бы вам посоветовал начать именно, хотя бы начать для начала посмотреть задания, которые идут многоразовые. Вот вы их посмотрите, где многоразовые, где не многоразовые задания. Ну и дальше, соответственно, сами выбираете уже себе задания, которые вы будете выполнять. Вот получается, вы, которые вы выбрали, нажали в избранное вот у вас избранные задания ваши, которые вы выполняете. Также вы можете сделать рекламу себе, можете прорекламировать свой канал, сайт, скажем так. Вот здесь тоже разнообразные, как и серфинг, вы как выполняете задание, так и можете поставить себе на рекламу задание посещения, письма и также выполнение разнообразных заданий вы можете, когда захотите продвигать уже свой проект, набирать для себя рефералов, о которых я вам расскажу сейчас. Здесь получается реферальная система есть. Что это означает? Это означает, если вы принимаете под себя человека, то он уже ему от, от него к вам идут реферальные отчисления. Это платит сайт уже, не реферал не вы платите, а это платит сайт вам. За то, что вы привели человека, и он работает. А если вы примите 10 человек, 100 человек со временем? Ведь, естественно, каждый свой бизнес требует времени, усилий, а иначе можно просто пойти купить мешок семечек и продавать их стаканами. Это тоже своеобразный такой бизнес, но он не для нас. Мы набираем для себя рефералов, и помогаем им создавать свои уже команды. Тем самым развиваясь уже до конца. Существуют разнообразные конкурсы. Вот даже в данный момент проходит конкурс. Здесь получается ваша задача заработать на серфингах, письмах. Как можно больше денег за отведенное время. Вот люди зарабатывают по 2,5 получается. Но, видимо, он вот... 24 сейчас закончится уже финансы, можете вывести свои средства, здесь разнообразие выплатах я вот на киви себе увожу, ну в общем и все, заходите, смотрите сами, интересуйтесь, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну и оставляйте в комментариях ваши вопросы, я обязательно отвечу. Всем удачи, спасибо, до свидания.